Значит, сегодня мы приехали с Илюхой вместе на жилой комплекс Солнечный остров. Это клубный комплекс с бассейном, который находится в Адлере. Недалеко, значит, здесь у нас ПГТ Сириус и дорога на Красную Поляну. Расскажи, пожалуйста, что мы здесь будем с, с тобой смотреть. смотреть мы да? в студию, либо кто-то даже из нее умудрится сделать однокомнатную. Но вряд ли. Но вряд ли. Но там две световые точки. В принципе, это возможно. Мы находимся практически между Эмеритинским пляжем и Красной Поляной туда 10 минут туда 20 минут микрорайон Черешня, Адлерский район аэропорту в 50 минутах здесь у нас с вами закрытая территория как вы видите вот там въезд, в ворота там же есть парковка детская площадка два бассейна детский взор. можно даже поближе подойти чтобы посмотреть просто есть маленький бассейн есть бассейн побольше в котором в теории даже можно немножко поплавать но он конечно не спортивный но тем не менее как-то там физическую форму можно себя попробовать привести как минимум детям это будет очень даже прикольно К тому же территория закрыта, то есть он не может никуда выбежать там. И даже бассейн сам по себе еще отгорожен, там еще домофон на нем стоит Вот, а на самом деле именно этот комплекс подойдет как первая такая, знаете, квартира для переезда в Сочи Возможно ее сдавать подлительно, а, но ну, по суточной, наверное, она все-таки сдаваться не будет Будет, если есть человек, который будет этим заниматься, который живет здесь недалеко, потому что если мы рассматриваем какие-то частные компании, ну они вряд ли здесь из одной квартиры будут сюда ездить в эту локацию, чтобы постоянно кого-то селить, веселять. И просто квартира будет действительно недорогая по цене, именно по современным меркам Сочи, всего лишь 5 миллионов 250 тысяч рублей. И за эти деньги сегодня квартиру с бассейном в Сочи купить как бы нельзя. Здесь она уже сдана, это не какая-то стройка, которая там в дальнейшем только будет. Это именно сданное жилье, вот такого вот малоэтажного формата, закрытая территория, и как бы все вроде выглядит неплохо. Красивыми девчонками рядом. Да, вот пожалуйста. И, наверное, пойдемте посмотрим ее. Пойдем вот, значит, сама квартира. Она небольшая, 21 всего лишь квадратный метр. Вот такая вытянутая прямоугольная, но зато с двумя световыми точками. Ее можно раззонировать, но мне кажется, в этом нет никакого смысла. Я просто расскажу вам, что вот сюда вот можно выделить санузел. Вот он вот, вот как ладошка моя размещается. А вот сюда выделить зону готовки. Ее нельзя назвать кухней зона готовки. Туда у вас спокойно встает двуспальная кровать. И квартира будет с видом на бассейн. Вот такого формата Стоит на сегодняшний день 5 миллионов 250 тысяч Если разбираться, то на сегодняшний день Вы за 5 250 Не купите себе ни одной Квартиры в Сочи, чтобы у вас был собственный бассейн Закрытая территория с парковками Детские вот такие площадки И в 10 минутах до Сириуса Да, и в 20 минутах от Красной Поляны Да, и на самом деле ее можно купить Для себя, если просто жить здесь Ну один максимум вдвоем а можно по длительную сдачу рассмотреть под посудку ну наверное все таки нет но может быть кто-то и будет это снимать но не сильно дорого а в длительную ну тысяч за 20 наверное да нет, 22 ну, что, я заходил на авито смотрел вот 40 тысяч здесь идут с ремонт студии 20. серьезно серьезно сам удивился Блин, но ну, ну, ну, ну, ну, это... я, честно говоря, здесь думаю, есть, что 20-25. Ну, вот реально, здесь если есть у тебя автомобиль, локация хорошая. Ну да. Если есть автомобиль. Захотел на пляж, на чистый, Сириус 10 минут. Захотел на Красную Поляну, в горы 20 минут. Комплекс находится как раз посередине. Захотел в бассейн окунуться, то, пожалуйста, пожалуйста. вышел просто. Аэрофор 10 минут. Все рядом. На самом деле, предложение интересное. Оно, как бы, может быть по площади у вас возникают вопросы. Типа, блин, да она какая-то маленькая. Но это 5... 250 на сегодняшний день, э, как, не знаю, крузак, например, 300 стоит в два раза больше, чтобы вы понимали. Но вообще, ну, это... из Дубая будет 5 стоить Ну, из Дубая это не такой будет, самый простой стоит 5. Но у дилеров 13 миллионов в на сегодняшний день. На ну, сегодняшний день, кстати, это самое доступное предложение Здесь. в комплексе. Здесь. Да? Ну и оно Две хорошее по планировке. Две световые точки, причем даже большое такое окно, маленькое там. Вот с санузлом немножко нужно будет поиграть. Но на самом деле, вот где Илюха стоит, спокойно размещается эту спальная кровать. То есть санузел вы должны сделать примерно вот по этот блок. Вот как-то так. И здесь у вас будет такая входная зона кухни. То есть там разогреть, приготовить. А справа небольшое место, где можно раздеться. Такая мини-гардероб мини или мини-шкаф. На самом деле можно и по-другому распланировать. Старую, можно, старую, вот старую. я недавно просто у себя сделал кухню вот здесь, вот так. Она получится, ну вот тут будет плита где-то стоять, там какая-то раковина и так далее. Просто коммуникацию нужно будет дотянуть вот до сюда. Поднять стяжку и довести это все без всяких проблем. Тогда у вас здесь будет санузел, а туда еще даже и гардероб влезет. Нет, но здесь основные преимущества, во-первых, это, да, ты сказал правильно, закрытая территория и бассейн, причем тут два, взрослые и детские. Uh -huh. Второй момент, то что здесь вы реально ощущаете такая южная курортная недвижимость, малоэтажка, три этажа вокруг, и в принципе здесь вокруг частное домовладение, здесь нет ни одной высотки. То есть вы будете чувствовать себя как где-то за городом. В-третьих, это опять локация, то что мы находимся как раз на Полянском шоссе, то есть мы выезжаем хоть направо, хоть налево, хоть в Поляну, хоть в Миретинку, туда 20 минут, туда 10 минут, центр Адвера также 10 минут, uh -huh. если нужно. Да, под сдачу, ты правильно сказал, 20-25, но это зимний период. Это вообще в средней погоду. А, лето? Ну, это говорю. если ты не хочешь заморачиваться, то ты ну просто 20-25. Давай, 20 давай, вот, давай средней считать погоду все-таки 30. Ну, может быть. Все Сейчас просто 30. сдача поднимается в цене, и да. тут сложно оценить, насколько она стоит. Но я, честно, ну, я вот не верю в 30. Мне кажется, 30, ой, 25. Вот это но такая ты не средняя... веришь, потому что ты никогда не снимал. Вот я не снимал, 4 да. года и постоянно снимаю и мониторю рынок недвижимости, аренды. Ну, и здесь, реально, здесь сдаются вот 35, 35, 40, 45, то есть ну, кто на что гораздо. Вот такие маленькие. 20 метровые студии, да. Ну, где-то 23, где-то 25 там, метров, но они особо не отличаются. Потому что преимущество, опять же, есть на территории бассейна. Кто-то гоняется за бассейнами, это должен быть бизнес-класс, это там дешевле 20 миллионов, ничего не купишь. 5 миллионов, пожалуйста, 5-250, извиняюсь. Ну, в общем, вот такое предложение на сегодняшний день есть. Оно подойдет как вам для такого отдыха в Сочи, где-то подойдет вам для сдачи в Сочи, как вложение, в принципе, это готовое жилье с подключенными коммуникациями с уже действующим бассейном, то есть во всем. И 5,250, то есть на сегодняшний день для рынка недвижимости Сочи это очень небольшая и цена бы... и вся инфраструктура есть. И хотелось бы добавить, что ремонт здесь обойдется по примерным просчетам 750-800 тысяч. То ну, есть да. за 6 миллионов у вас получается готовая студия, либо однокомнатная, как вы тут резонируете ее, за 6 миллионов, с бассейном, закрытой территорией, с детской площадкой, с парковкой. В общем, господа, ссылки для вас указаны внизу в описании к этому видео. Если интересно это предложение, то вы точно так же можете найти у нас в телеграм-канале, оно уже там было на сайте, у нас в каталоге в WhatsApp, то есть везде оно есть. Можете с ним ознакомиться, либо вот Илюхи набрать, он вам все более подробно расскажет и расскажет там. Как что, куда, зачем? Ну, видео показывал. Прежде чем попрощаться, хочу сказать, что отлично подойдет как первое недвижимость, чтобы присмотреться для по... переезда, да. выбрать что-то для себя подходящее. Ссылки внизу. Не всем удачи и пока.